Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Сегодня говорим про интересную тему, связанную с тем, будет ли дефолт в России. То есть многие находятся в ожидании кризиса, соответственно, каких-то кризисных явлений. И вопрос, будет дефолт или нет. А, ну, прежде чем ответить на вопрос, будет он или нет, давайте разберемся в понятиях. Да? То есть очень важно сверять часы и поймем, что такое дефолт. Дефолт в понимании финансистов – это когда заемщик, который занимал денежные средства, не может расплатиться по своим обязательствам. Здесь всегда приходят на ум воспоминания 1998 года в России, когда действительно в России был дефолт. И тут все было логично. Логика заключалась в том, что Россия достаточно много занимала, то есть было большое количество займов у Международного валютного фонда. И в определенный момент времени из-за того, чтобы было падение цен на нефть, причем падение цен на нефть было достаточно существенных, там падение достигало 20 долларов за баррель, то в этом случае у России не было основного источника дохода в форме поступления налоговых да, от нефтегазовых компаний, потому что у них не было прибыли. Из-за этого, соответственно, так как не было денег, не было возможности расплатиться по своим обязательствам. И Россия просто взяла и сказала, ребята, вы извините меня, но денег у меня непосредственно нет, поэтому я рассчитаться по своим обязательствам не могу. И всегда. То есть дефолт – это когда у заемщика нет денег для того, чтобы расплатиться по своим обязательствам. То есть, если нам становится понятным тот факт, что такое дефолт, и мы понимаем, что это значит. Давайте теперь, соответственно, вернемся к текущему состоянию российской экономики по поводу того, есть у нас дефолт или нет, и будет ли он, возможно ли он. Соответственно, если говорить о том, есть ли в России сейчас деньги, действительно в России деньги сейчас имеются, то есть у нас есть резервный фонд, который составляет там порядка 470. 480 миллиардов долларов. И почему опять-таки он есть, потому что когда цены на нефть начали восстанавливаться в 2000-х годах, и рост с 20 долларов до 140 долларов за баррель, то есть благодаря тому же самому министру финансов Алексею Кудрину у России образовался определенный резерв запас прочности, то есть были, расплатились в принципе по всем обязательствам, брали в какой-то степени новые, но при этом опять-таки нефтегазовые доходы были очень высокие, то есть представьте себе что что у вас доход увеличился в 7 раз, в 7 раз увеличился доход и соответственно государство смогло расплатиться по своим обязательствам. В этот же период был сформирован определенный резерв, жировая прокладка да, в форме фонда национального благосостояния, в резервного фонда, потом там были определенные вещи связанные с тем, как распоряжаться этими деньгами, но если говорить по факту, что мы имеем в настоящий момент, мы в настоящий момент в принципе имеем то, что цены на нефть находится на приемлемом уровне, да, это не 140 долларов за баррель, это всего лишь в два раза меньше, всего лишь 70, но, тем не менее, за счет того, что у нас накоплены резервы, за счет того, что у нас нет, по сути, внешних заимствований, и спасибо, наверное, тут нужно больше сказать тем же самым экономическим санкциям, то есть у нас нет долга не корпоративного в России, то есть когда корпорации занимают долг, у нас, по сути, нет государственного долга, но не то, что нету, он есть, но он очень комфортно обслуживаемый. потому Потому что долг нужно обслуживать, а обслуживание долга это значит нужно платить проценты, проценты по кредиту. И в этом плане то есть, текущих доходов у государства за счет налоговых поступлений достаточное количество. Помимо всего прочего у нас происходит еще и увеличение налоговой нагрузки, здесь тоже увеличивается поступление в бюджет. Цены на нефть находятся на комфортном уровне для государства. Плюс у нас еще есть такой момент, что государство, там начиная с 2014 года не сжигает свои золотовалютные резервы. Хорошим уроком был 2009 год, когда в попытке удержать рубль от падения мы сожгли большое количество золотовалютных резервов. То есть сейчас практика показывает, что мы по этому пути не идем. Сейчас никто рубль особо не держит, да, если он хочет падать, то его, ему дают возможность в принципе упасть опять-таки в 2014-2015 годах. Мы это видели, когда доллар за короткий промежуток времени увеличился в цене в два раза и никто не сжигал резервы, чтобы этот курс удержать на каких-то приемлемых значениях. Поэтому, если говорить о текущей политике, Центробанка, министерства финансов, то можно говорить о том, что практика сжигания золотовалютных резервов в угоду удержания курса рубля у нас нету, цены на нефть, поступления в бюджет, в принципе, от высоких цен на нефть, в принципе, идут. Золотовалютные резервы также имеются, комфортные. А уровень внешних заимствований в России достаточно, ну, опять же, находится на приемлемом уровне, поэтому сегодня говорить о том, что произойдет дефолт в стране, я бы не стал однозначно, и как таковой угрозы нету. Замедление экономики, да, экономика замедляется, да, то есть темпы роста российской экономики по сравнению с мировой чуть ли не в два раза ниже. Но говорить о том, что у нас будет дефолт, я бы точно сейчас не стал об этом говорить, здесь я отношусь достаточно спокойно. и Данное видео, оно именно было посвящено моему взгляду на то, что грозит нам дефолт или нет. В ближайшее время нет, потому что есть запас, есть резервный фонд, есть пока что комфортные цены на бочку нефти в рублях, также они присутствуют. И внешние заимствования по сути, в принципе, как таковых-то и не было. Да. И поэтому здесь можно спокойно смотреть в будущее, по крайней мере, в следующие 1-2 года. У меня на этом все. Если понравилось видео, соответственно, ставим лайки, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик в качестве того, чтобы вы получали свежие видео на канале. Я на этом хочу сказать большое спасибо, до свидания и удачи.